Привет всем, с вами Екатерина Клопенко, и сегодня я хочу поговорить о спаме. Ох, почему же я сейчас решила взяться за такую тему? Да потому что буквально несколько секунд назад мне раздался телефонный звонок, я поднимаю трубочку и слышу. Здравствуйте, Екатерина Вячеславовна, наш центр предлагает вам пройти бесплатную проверку вашего здоровья, в общем, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну так вот, вот представьте, да, сколько людей соглашаются, да, пройти эту бесплатную проверку, изначально зная, да, вообще, как вот эта вся ситуация происходит» и вот мы подходим к спаму, вот это, вот такие вот телефонные звонки, по сути, тоже спам, да, то есть, когда вам звонят, неведомо кто, неведомо откуда, вы поднимаете трубочку, ожидая, что возможно, нужна твоя помощь человеку, да, или может быть, что-то хотят спросить, я не знаю просто, Но они вам предлагают какие-то услуги, вот и э, то же самое о спаме, да, в спаме в МЛМ работе, когда вы пишете да, какие-то свои предложения, человек видит, что кто-то ему написал, у него, конечно же, возникает вопрос, а, что, а для чего, а что нужно, да? открывает почту открывает переписку а там здравствуйте мы вас приглашаем да на бизнес э -э, получается как-то даже очень смешно да с такими несерьезные фотографии а зовут на такой серьезный бизнес как-то даже очень странно получается вот и э -э, к тому же да э -э, как человек отреагирует да точно так же как отреагировала только что я просто я успел от этих звонков бесконечных которые звонят постоянно хотя бы несколько раз в неделю точно так же несколько раз в неделю я получаю на свою переписку в социальных сетях э, приглашение на серьезный бизнес какими-то двумя непонятными словами ребят остановитесь спам давно не действует остановитесь вы должны давать качественный контент для того, чтобы человек понял всю серьезность да, вашего бизнеса и захотел с вами работать. Всем до новых встреч! С вами была Екатерина Клопенко.